Добрый вечер всем Хотел бы оставить отзыв В воркшопе Который проводила Наталья Юрьевна Павлов Что хочу сказать Впечатления самые Приятные и позитивные К сожалению Я смог посетить только два занятия И по личным обстоятельствам Не смог дальше продолжать Но даже на первых двух занятиях Узнал очень много Хотя я в теме банкротства Наверное около двух лет ну, например, одно из откровений было то, что в газете коммерсант печатаются лоты без задатка. Я таких не встречал и благодаря Наталье и Юрию узнал о том, что на самом деле такие лоты есть. Ну и тренинги, проводимые Натальей и Юрием, показали, что для людей важно не только, как говорится, срубить бабла за обучение, но и дать знания людям, пойти навстречу. Ну, пример тоже в связи с тем, что я не смог продолжать обучение. Наталья сказала, что сохранят мне доступы к видеозаписям. И если будет продолжено обучение, вернее повторение курса воркшоп, то они мне сделают доступ бесплатно, с учетом того, что этот курс не мог обучаться. Ну, всем, кому интересна тема банкротства, советую... Пройти обучение у Юрия и Натальи, ну, потому что люди грамотные, знающие и пытающиеся передать э, людям знания, то что они знают, помочь начать зарабатывать, помочь э, понять тему банкротства. Спасибо.